И снова всем welcome, это снова я, DNGP И сегодня у нас немного другой формат видео Сегодня я расскажу вам про то, что такое японский холодильник Какие у него есть функции И ну, чем он отличается от обычного холодильника Как вы знаете, в Японии очень много разных технологий внедряется постоянно И в холодильнике тоже бывают разные Вот японские холодильники, они такие, ну тоже... Если вы видели, может, по телевизору что технологичные в магазинах тоже частенько стоят. Мы на днях тоже обновили свой холодильник, потому что старый немного не все не помещалось. И я вам расскажу про отличие, чем же отличается вот более современная модель от старого холодильника. Ну что ж, начнем с того, какой у меня был холодильник. В начале, как я только переехал в эту квартиру, был холодильник вот такого плана. Небольшой, примерно на 130 литров. В принципе, для одного человека его достаточно. Но если же вы живете вдвоем, втроем, или у вас там четверо, то его уже явно не хватает. Но это самый обычный холодильник Mitsubishi. Я его брал бесплатно. Просто отдавали. Единственное, в нем... А отсутствовали полностью все полки вот этих полок не было и приходи, пришлось докупать самому вот этих полок тоже не было на данный момент он пустой потому что э, я его подготовил для так для того чтобы отправить его э, любому желающему также выставили объявление что но ну, отдаем за так нам он сейчас не нужен что здесь есть? Вот обычный регулятор температуры, больше там нет ничего. Ну тут полочки всякие, это все, конечно, понятно. Холодильник на 132 литра, вот на экране сейчас вы можете видеть все характеристики холодильника. Для одного человека он нормально подходит, но для двух или трех человек уже нет. Поэтому я искал себе новый более вместительный холодильник. И нашел вот, вот этот холодильник Он, конечно, больше по размерам Естественно, Но чтобы не мелочиться Взял сразу с запасом Потом, ну, не придется докупать Или как-то обновлять еще раз этот холодильник Обычно холодильник берется один там и надолго Но так как в Японии технологии меняются И холодильники тоже усовершенствуются Вот в Японии очень популярны вот такого плана холодильники это многокамерный холодильник в нем находится вот в самом низу это морозилка далее идет морозильная камера для быстрой заморозки далее идет этот самый для льда для овощей и обычный холодильник выбор у меня пал на японский холодильник Тошиба. ну не знаю мне просто понравилось то что у него расположение этих отсеков то, что мне нужно. То есть в зависимости от фирмы, э, расположение отсеков для разных продуктов будет отличаться. Ну что ж, начнем Много показывать. Как вы видите, да, здесь есть небольшие магнитики, я уже понавесил немного, но это ездил просто в разные города, соответственно, покупал. Ну, я думаю, у многих есть. Их... Я не, не такой фанат этих магнитов, поэтому у меня их тут минимальное количество. И есть немного. Просто с разных мест вот например это Сингапура с Баракая Самара Саудовская Аравия дальше вот тут с Олимпийских игр с 2020 года которые так и не проходили в, в Токио пока что также с чемпионата мира по футболу из России Киото Япония Тайвань Шанхай по-моему, вот это тоже Шанхай. Вот такого плана. Так, ну, немного покажу, что там внутри. Так, вот он открывается по, по нажатию кнопки. То есть это автоматические ну, двери. Здесь стоят толкатели. Два толкателя открывают полностью двери. Внутри находится несколько полок. Был вариант выбрать с одной дверью или с двумя. Я выбрал с двумя, потому как удобнее, когда более широкое пространство вот, в холодильнике. Потому что с одной дверью оно немного ограничено, где-то до сюда. Естественно, когда покупается холодильник, все размеры все узнается. И если бы у меня была большая дверь для открывания, ее бы тоже было не очень удобно вот здесь открывать, так как место ограничено. Поэтому две вот такие вот двери. Они более компактные, чем а, одна. В этом плане это, конечно, очень удобно. Значит, открываем. Несколько полок, как я уже говорил. Тут находятся напитки. Яйца какие-либо там, лимон, очень-то еще такой положить. Тут шоколад. Соусы. Полка с соусами. Полка, опять же, с соусами. Здесь находятся чисто соусы. Там, верху напитки разные соленья, ну еда готовая, шоколад опять же привозной, потому как в Японии я не знаю почему, но вот Баунти в Японии не продается. Я себе решил взять немного Баунти. Внизу находится также место для хранения овощей, ну и также можно положить какие-либо продукты, которые типа масло, маргарина, еще что-то такое. И здесь находится такой бачок. Данный бачок нужен для того, чтобы. А, вот кстати, сигнализация о том, что двери открыты. Чтобы люди не забывали закрывать двери, холодильник автоматически сигнализирует о... об этом и просит закрыть дверь. Здесь находится бак для воды, который нужен для ледогенератора. Здесь установлен ледогенератор. Да. Поэтому очень удобная вещь. Не нужно э, вот эти формочки покупать. Так. Это была первая вот секция. Здесь находятся основные продукты. Далее вторая секция. Вот именно у Тошиба, вторая секция идет для овощей и фруктов. В Panasonic, например, здесь вторая секция идет морозильная камера. А для овощей идет внизу. Мы открываем вторую секцию. Здесь, как вы видите, разные овощи, фрукты. Здесь сверху еще должна быть одна выдвижная полочка, но ее нету, потому как предыдущий хозяин ее как-то утерял, я не знаю. Ну, в общем, она у него отсутствовала. Сразу скажу, да, холодильник я брал, был ушный, не новый, потому что новые холодильники такого плана стоят дорого, даже в Японии и не у всех людей есть возможность купить холодильник новый. Поэтому я брал бэушный холодильник. Да, он немного с царапинами, если вы видите тут. Но это не существенные дефекты, которые могут повлиять на работоспособность. Поэтому все в порядке в целом меня устраивает значит полочку эту я заказал у производителя скоро ее привезут я сюда установлю и будет все отлично но тут как бы овощи фрукты основные конечно фрукты овощи обязательно нужны в этом помещении холодильников делает специальную специальный микро микроклимат для овощей для фруктов и они не заветриваются они остаются свежими достаточно долго время и при этом не нужно их ничем но вот накрывать типа пленки или еще что-то, чтобы они не переморозились или там не, пере, не переспели быстро. То есть оптимальная температура здесь хранится. Здесь полностью автоматическая, не надо ничего на индикаторах здесь выставлять. И на индикаторах выставляется только температура основного отделения морозилки, далее вот этих дополнительных морозильных камер. Далее мы переходим в дополнительную морозильную камеру. Это, скажем так, для быстрой заморозки камера, а также для заморозки, например, ну, горячей еды. То есть вот вы приготовили, например, рис, вам нужно его заморозить прямо вот сюда, на эту самую, на площадку, на алюминию кладется, и все замораживается быстро. Не надо ничего там ждать, там, пока остынет или еще что-то. Ну я потом покажу, там на индикаторах можно выставить там заморозка овощей, заморозка горячей пищи, быстрая заморозка и тому подобное. Далее здесь находится контейнер для льда, в который попадает лед из лед-генератора. Сюда он просто падает и здесь вот, пожалуйста, вот можно взять лед для напитков. Сейчас лето будет как раз очень удобно, не надо эти формочки там готовить, высыпать, потом опять готовить. Тем более, когда лед лежит в каких-то, например, формочках, там, он занимает достаточно много места. Здесь же он же горой хранится, и можно использовать его много раз. То есть запустил ледогенератор, он, он тебе его генерирует, и ты не запариваешься на том, что там надо как-то формочки аккуратно воду заливать, куда-то ее ставить под определенным там градусом, чтобы там вода не выливалась. Последнее отделение, самое нижнее, это морозильная камера. Конечно, опять же, я выбирал, чтобы была большая морозильная камера. И здесь же есть вот дополнительная полочка для мелких каких-то вещей, типа мороженое. Можно также положить какой-то алкоголь сюда. И, конечно... Это очень удобно. Вот в верхней камере, в овощной, должна быть вот точно такая же полочка, но ее там, к сожалению, нет. Но ничего, скоро приедет, поэтому все нормально. Да, отделение достаточно большое. Здесь всякие продукты, которые можно хранить уже более длительный срок. А именно в районе трех месяцев можно хранить продукты в нижней морозильной камере, в... В маленькой камере, которая для быстрой заморозки, можно хранить где-то до месяца. Потому что там температура где-то минус 15 где градусов, в нижней минус 20. А на примере в овощной камере, там примерно около нуля, где-то плюс с небольшим. Ну и примерно столько же в основной камере. Но чтобы холодильник не размораживать, там система No Frost. В овощной же камере этой системы уфрост no нет, но там есть специальная система, которая позволяет организовать микроклимат, чтобы без ущерба для холодильника, чтобы его не пришлось потом размораживать. Немного расскажу про управление, как, как же он управляется, этот холодильник. Здесь все на японском, естественно, но если у вас будет, например, примерно такой же холодильник, может быть что-то подобное, вы будете ну, знать и уже понимать, как это все регулировать так, ну, начнем с первого первое это kanji, это рейдзоку, то есть обычное отделение вот это вот идет в нем э, при нажатии открывается табло с регулировкой температуры ну, то есть, сколько вот раз нажали, вот оно меняется, следовательно э, здесь меньше, здесь больше соответственно, у меня где-то на середине стоит также в следующее идет, это ритоку, то есть это заморозка, нижняя морозильная камера. Следовательно, здесь также при нажатии температура вот меняется. Одно деление, там примерно 2-3 градуса, где-то так идет. Где-то, может, полтора-два, точно не помню. Третье, это отделение для э, быстрой заморозки. И у него есть разные м, программы, то есть при нажатии один раз здесь загорается что быстрая заморозка еще раз нажимаешь здесь загорается что горячая пища ну, то есть только что приготовленная там ну, естественно сразу же кипяток туда ставить нельзя где-то надо до 50 до 60 градусов где-то э, опустить температуру чтобы э, нормально функционировала система там в инструкции все об этом написано еще раз, если нажать, это заморозка овощей. Но опять же, заморозка овощей должна быть... В zip пакеты У нас вот они тоже здесь имеются. Вот такие вот пакеты с, с замком. И в, в них можно спокойно замораживать пищу. И вот еще раз, если нажать, то это заморозка сухи, сухая называется. То есть там есть овощи, которые можно замораживать сухой заморозкой. И они быстрее замораживаются. Здесь на каждую программу там определенный таймер есть. То есть, быстрая заморозка, например, там где-то 2 часа. Вот заморозка горячей пищи 3 часа. Овощей 3 часа. Ну, сухая там где-то тоже с половиной часа, я точно не помню, надо смотреть. Далее здесь идет, это ледогенератор. Здесь можно выставить, вот сразу сделать лед или же например выключить его вообще отключить ледогенератор чтобы не работал ну и вообще то есть убрать и вот а я включаю потому что ну, у меня там вода залита постепенно обновляю лед тоже чтобы мне для жаркой погоды сейчас уже где то температура в районе 30 там градусов днем поэтому очень выгодно иметь ледогенератор в холодильнике а, ну а третья кнопка это для того чтобы выставить режим экономии. Но ну, я его не выставляю, мне как бы и так нормально. Зачем еще экономия тут? Этот холодильник жрет не так много электроэнергии, как вы можете подумать. Есть здесь определенная как бы, таблица, по которой вы можете видеть, сколько потребления этого холодильника. Вот в данный момент здесь написано, что потребление при 50 Гц, 385 киловатт час в год то есть это 385 киловатт год он будет потреблять это очень мало есть холодильники которые потребляют в два или в три раза больше но при этом они по объему меньше вот в этом плане новые, новые системы вот новые холодильники это вот холодильник 2016 года я его брал в 2021 с рук естественно вот на на текущий момент меня ну, все устраивает в этом холодильнике он объемом 501 литр такого плана размера вот его здесь написаны поэтому если интересно можете потом посмотреть что касается цены на данный холодильник как я уже сказал новые модели стоят достаточно дорого и это дорого даже для японии для сравнения ну, новая модель вот такого двухдверного да со всякими с кнопками там например сенсорными с кнопками сенсорными, которые открывают двери. На данный момент, я смотрел, стоит примерно 270 тысяч йен. Это на рубли где-то 200 тысяч рублей. Для Японии, даже для японцев, кто живет в Токио, это дорого. Поэтому многие предпочитают взять небольшой холодильник на 130 литров, без всяких этих функций, если вот они живут один, там максимум двое, им этого хватит. Но для семьи и для, ну скажем так, на будущее, конечно, лучше уже выбирать более, ну как бы объемный холодильник, в котором уже можно хранить и фрукты, и овощи, и в большом количестве, и также и воду разную. Я имею ввиду там соки воды, молоко и все остальное. Соответственно, да, по цене... Вот этот холодильник сейчас новый, если покупать, ну, его уже не продают новый, но если бы продавался, в магазине за него цена где-то 120 тысяч йен, где-то так, 120-130 тысяч, потому что он 2016 года, и, естественно, это уже не новая модель, поэтому цена на него ниже, где-то в два раза на новый. Но так как я брал ушный то цена на бэушный еще в два раза ниже, где-то в районе 50 тысяч иен там. Но если быть точным, его цена э, ровно как раз 50 тысяч йен, плюс где-то 18 тысяч йен где-то за доставку э, пришлось заплатить, потому что э, его продавали в Фукуоке. И через сайт Меркари э, я нашел э, данное объявление и купил. Что за сайт Меркари? Это местный типа из рук в руки сайт такой, как Авито, да, в России есть. И на нем люди размещают объявления о продаже или там вот от, о сдаче, там просто отдаю бесплатно какую-либо вещь. И в том числе вот и холодильник также отдают некоторые, как, ну вот я, например, да, вот этот белый, белый холодильник я отдаю бесплатно. Я его разместил и там, и там. Ну, и люди, как бы, кому интересно, обращаются. А данный холодильник, да, где-то вот 50 тысяч йен стоит. Ну, естественно, в нем какие-то вот полочки там некоторые отсутствовали, как я уже показывал. Но это ничего страшного, это все решаемо, потому что в магазине можно прийти и заказать новую полку с завода без всяких проблем. На этом все. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки.